Привет, с вами Зайцев Алексей, и сегодня раздел «Вредные советы» То самый вредный совет, который мне бы хотелось дать вам Это делайте работу спустя рукава, так как будто вам ничего не надо Не стремитесь, не будьте одержимы, в этом нет никакого смысла Не нужно ездить на события, не нужно общаться с успешными людьми Постарайтесь делать работу спустя рукава Желательно работать один час в день И работы называйте чтение литературы и просмотр видеороликов. Потому что это же личностный рост. Это же вас развивает. Это же то, что наполняет и делает э, ваш мозг более развитым. Зачем быть вдохновленным? Зачем проводить встречи? Бизнес же сам по себе налетнет. Как же.